всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас рубрика пустые баночки самые правдивые и достоверные отзывы давайте начнем с декоративной косметики у меня закончилась тушь от «Люкс Визаж» – это белорусская косметика XXL, супер объем эффект накладных ресниц. Очень люблю эту тушу, в свое время пользовалась много-много лет только ей. Вот сейчас она у меня уже подсохла, спустя два месяца, и нет такого эффекта, какого хотелось бы. И была она у меня, девчонки, в фаворитах очень долгое время, пока, конечно, я вам уже рассказывала, не попробовала новинку от «Фаберлик». Здесь, кстати, тоже силиконовая кисточка, очень удобная, хорошо прокрашивает, действительно здорово удлиняет, распахивает, взгляд подкручивает, все в ней идеально и замечательно. 9 грамм здесь и стоит она около 200 с небольшим рублей, поэтому я могу смело ее рекомендовать, но сама пока повторять покупочку не буду, потому что нашла своего любимчика и фаворита. Вот так вот еще раз покажу вам выглядит этот флакончик наверняка многие ее уже видели и пользовались 105 раз показываю вам лак Тафт. это шварцкоп воздушный объем до трех дней фиксации здесь у меня мега фиксации 5 а набрала я их в запас, наверное, штук пять. И вот два у меня еще полных остались, потому что была на них в пятерочке хорошая акция. Очень люблю этот лак. Показывала, как с ним делать а, суперобъемную воздушную укладку. Советую. Оставлю в конце видео ссылочку. Если не видели, проходите. Средство для интимной гигиены Avon, еще в старом формате, свежесть на весь день, очищающее средство для женской интимной гигиены с соком алоэ, экстрактом ромашки. Тоже говорила уже не раз, что это средство вроде как с ромашкой, да, с алоэ у меня вызвало жуткое раздражение, поэтому пользоваться я им не смогла. Использовали это средство всей семьей, как мыло для рук, и вот, наконец-то, пользовали. Больше повторять эту покупку не буду. Даже никакого желания нет. Вот такой крем, который называется у нас А-ретинол, витамин А, крем для лица. Брала его, девчонки, в фикс-прайсе за очень смешные деньги, по-моему, 50 рублей. Это, по-моему, Квиаль, или не знаю, как именно читается эта марка. Ну, не суть важна. Кремушек такой ничего себе, знаете, но на лицо хотелось чего-то более действенного и продуктивного, скажем так. Поэтому вот этот крем допользовала как крем для рук к покупке, чтобы что-то оно с вашим лицом сделало, не рекомендую. Тут написано, что омолаживает, стимулирует регенерацию клеток, но ну, нет. Девчонки, проще купить себе жидкий витамин А в аптеке, если вам нужен именно он, и добавлять его в свои кремы для рук, в свои кремы для лица, и эффект будет гораздо больший. Вот такой пилинг-скатка от Сейдо у меня закончился, и что могу про него сказать? Для всех типов кожи с фруктовыми кислотами нормальный пилинг-скатка, но белорусской в Эвне, конечно, лучше. Лучше на порядок, в каком плане? Этот продукт наносился на кожу, вы знаете, такими соплями, что ли, ну, кусками. Я оставляла на несколько минут, дабы кислоты расщепили все загрязнения на коже и скатывала. скатывается, скатывается, очищает кожа после него мягенькая, гладенькая, все нормально, не считая вот, этот, вот этой его странной консистенции. А, есть тоже на моем канале видео фикс прайс, это трэш, где я тестировала в том числе и этот продукт, оставлю вам подсказочку, чтобы вы поняли, про что я именно говорю. А в целом результат после этого средства очень даже неплохой. Бюджетная скатка. Корейские патчи для глаз. Уже не помню, девчонки, где я их брала, мне кажется, в Галамарте. Они действительно корейские, здесь даже есть сзади перевод. И вы знаете, неплохие одноразовые патчи были, они как-то бюджетненько, 40 или 50 рублей. Обычные, гидрогелевые, в подложечке, да, здесь лежали разглаживается кожа, да, разглаживается, напитывается под глазками, но неплохие, если где увидите, как бы будете сомневаться, брать, не брать, смело можете приобретать. Так, ну и дальше остался у меня Avon, а, первый продукт это Avon Naturals маска для лица, для чувствительной кожи с ромашкой и ароматом мака. Что могу сказать по этой масочке? Девчонки, у нее очень странный аромат. Это вовсе не аромат мака. Хотя, не знаю, может и мак так пахнет. Аромат тройного одеколона из детства. Знаете, такого советского. Вот что мне напомнил этот аромат. По самой текстуре это белый между кремом и гелем. Такой гелеобразный продукт, который хорошо высветляет лицо, выравнивает тон. Ну и все, в принципе, слегка увлажняет. Никаких негативных как бы, эмоций моя кожа от этого продукта не испытала, поэтому можно смело попробовать. В Эйвене сейчас почти всегда в фокусе бывает или даже в каталоге она по 59 рублей. Неплохая маска. Еще один продукт не из Эйвен сюда затесался, оздоровительная а маска «Уход». Тамбуканской лифтинг с маслом семян чиа и маслом кокоса. Это вот такая вот маленькая баночка. Фокус не хочет, да, стеклянная. Очень интересный продукт. Я заказывала в интернете, по-моему, -по -по какой-то сайт совместных закупок очень давно. Лежала она у меня без дела, как-то рука не тянулась. А тут осенью и вот в начале зимы решила ее добить. Причем вот такой маленький объем стоил не очень-то бюджетненько, сто с чем-то рублей, мне кажется. Это натуральный кокос. Прям вот мне кажется, что это масло кокоса в чистом виде. И здесь его, к сожалению, состав не скажу, коробку давно выкинула. И здесь его много. Мне безумно понравилась эта маска в применении на ночь. То есть наносила на кожу как ночную маску, не смывая. Вот этот нехимозный натуральный запах кокоса, ну просто прелесть. Вообще маска оставила только положительные эмоции. Кожа после нее гладенькая. С утра вообще результат вот реально заметен. То он выравнивается, мягкая, гладкая кожа. Поэтому, если где увидите такой чудо-продукт, тоже советую вам его попробовать. Крем для рук Инканта. Из голубой серии, да, был он у меня в наборчике по легкому старту, по-моему, так это называется, Вейвен. 48 часов увлажнения. Ну, что могу сказать, удобная упаковка, носила с собой в косметичке, там брала на работу и так далее. Неплохой крем, чувствуется обилие силикончиков, ручки увлажняются, чувствуют себя хорошо. Но больше всего, конечно, я люблю эту линейку за аромат, голубой аромат именно в этой серии меня впечатлил. Вот. А так, как кремушек для рук, ну, наверное, дороговато, если брать его отдельно, не по акции. Акции вообще я на эту серию не видела, инканта. Бывают ли они? Маска Planet Spa. А, превосходное очищение с минералами мертвого моря, очищающая маска для лица. Вы знаете, неплохой очень продукт. Единственное нарекание к нему то, что смывать тяжеловато. А, когда начинает эта серая глиняная субстанция на вашей коже подсыхать, ее потом очень тяжело оттуда убрать на самом деле. Я пробовала и спонжем, и резиновыми такими, знаете, щеточками. Но в итоге оказалось проще всего под краном долго-долго смывать эту маску. Что могу сказать, допустим, по ней? Вот как она выглядит, да? Это серая, глиняная такая вот вещь. Вот. А сказать, что становятся поры меньше или сильно вычищены, не могу. А могу сказать, что она слегка, несмотря на свою глиняную текстуру, увлажняет. Кожу не пересушивает. И как бы все. Больше ничего. Легкое питание. Вот я от нее, честно говоря, только испытывала. И больше ничего. Поры как были, такие они и есть. Не суженые после нее, не матированная кожа. как бы, Ну, вот так. Поэтому, скорее всего, именно эту маску повторять не буду. Ничего плохого она мне не сделала. Но и эффекта вау тоже не вызвала. Следующий продукт – это мицеллярная водичка очищения Avon True Nutra Effect для всех типов кожи. Мне понравилась вообще эта вся линейка. Мицеллярка неплохая. Тоник... Крутой Сейчас он у меня в использовании, матирующий с пудрой такой в осадочке. Пенка обалденная. А мицеллярка тоже очень неплохая. Сейчас она вышла, я знаю, в формате 400 мл. Можно ее взять очень бюджетно. Глазки пощипывают чуть-чуть. И то, если вы переборщите и слишком много как бы, на ватный диск нанесете. Да? А так дискомфорта не оставляет. Косметику смывает замечательно, без эффекта панды. Даже водостойкую тушь и какие-то тени тоже водостойкие, ну, ура, справляется. Поэтому нареканий к ней нет никаких. Кожа после нее чистая, прекрасно себя чувствует. Могу порекомендовать смело. У девчонки еще соль-скраб у меня тут сбоку завалялась. Эта банька, по-моему, брала в фикс-прайсе. Для тела морская соль, травяной купаж, успокаивающий экстракты сосны и пихты. Я бы вот сказала, что это соль, но никак не скраб. Это рассыпчатая соль, девчонки. Сейчас попробую вам показать. Я сюда уже добавляла гелевые текстуры, чтобы сделать из нее скраб. А вообще это морская соль серого цвета. Здесь 350 грамм, Стоил очень бюджетно. И здесь в перемешку с этой солью есть травки. Они действительно есть, засушены. Их было много. Но не очень удобно девчонки, именно солью пользоваться в душе, да? Наносите на свою кожу сухой продукт, он разлетается по всей ванной, мало того еще, и может травмировать кожу. Поэтому я сюда добавляла банально гель для душа, чтобы у меня была гелевая текстура, и тогда это было больше похоже на скраб. Частички, скажу вам так, такие вот травмирующие. Для чувствительной кожи не очень подойдет этот продукт. А вот для нормальной и тех, кто любит, так знаете, погорячее, самое оно. Мне понравилось, возможно, и повторю. Еще три интересных продукта, которые я решила использовать по-своему, люблю я это дело, <coughs> это сыворотки. Три сыворотки, инью, витамин С, омолаживающий и, по-моему, выравнивающий тон. Вот это вот у нас идет, да? Как-то вот по отдельности они мне, девчонки, не зашли. Сначала вот это понравилось. Понравилось тем, что слегка матировал. Но она почему-то матировала у меня только первый-второй раз, а дальше все. На этом как бы пауза. Омолаживающая вообще ни о чем. А С одна отдельно создавала жирную пленку на моем лице. Что я сделала, девчонки? Я перелила ее во флакончик из-под жидких патчев сэндон с дозатором дайс фикс прайс если он кстати отзыв не оставлял жидкие патчи крутые вот эти они действительно работают перелила их все три смешала и получилась у меня вот такая вот огонь сыворотка состоящая из трех этих и девчонки это полный просто восторг я не знаю как вам описать но это лучший продукт который я использую на ночь вот за последнее время в таком вот э, смешанном виде э, оказывает это, эти сыворотки, эффект такой потрясающий на кожу. Она становится гладкая, ровная. Я просто вот так вот хочу ее все время трогать. Я использую на ночь несколько капелек разношу по коже, да, на очищенную кожу, после там масочки. И все. И просто конфетка. Кожа сразу моментально выравнивается, хотя здесь да одна треть сыворотки с витамином С, никакой жирной пленки нет, впитывается моментально, и кожа становится похожа на бархат. Вот просто на бархат. И с утра она выглядит великолепно. Поэтому я безумно счастлива, что для себя я сделала такое открытие, смешала все эти три сыворотки, и получился у меня великолепный просто девчонки продукт, поэтому если брали такие малышки тоже, или у вас может быть завалялось много пробников, я знаю, что у девочек, которых этим занимаются, действительно много пробников, попробуйте смешать эти три продукта и посмотрите, какой будет обалденный эффект. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие пустынные баночки скопились у меня в декабре. Надеюсь, что мои отзывы были вам полезны. Если это так, обязательно ставьте лайк. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Люблю, целую. Всем пока!